Дух Святой, Ты тот, в ком я нуждаюсь, Дух Святой, Ты тот, кем я дышу, Дух Святой, меня Ты наполняешь. Дух святой, ты так мне дорог, Ты дороже всех на свете. Дух святой, небесный Голуб, Дух святой, огонь и ветер, Дух святой, ты так мне дорог, Ты дороже всех на свете. Дух святой. Ты, Духу, сыновления, Дух Святой, ты, ты радуешь сердца. сердца, Дух Святой, даешь ты вдохновенье, и любовь от Отца, Дух Святой. Дух Святой огонь и вете, Дух Святой, Ты так мне дорог, Ты дороже всех на свете, Дух Святой Небесный Голуб, Дух святой огонь и вете, Дух святой, Ты так мне дорак, Ты дороже всех на свете, Дух Святой. Ты есть Дух утешитель, Дух Святой, веди меня всегда. всегда, Дух Святой, заблудшим Ты учитель, открывай Ты нам Отца. Дух святой уникати, дух святой ты так недорог, Ты дороже всех на свете, дух святой.